Привет, друзья! Как я уже рассказывал в предыдущем фильме о Кронштадте, а ссылка на предыдущий фильм в описании, тема эта не такая уж простая с исторической точки зрения, и вы уже, наверное, представили себе, что на том месте, где сейчас стоит Охтинский центр в Санкт-Петербурге, в виде иглы, который, кстати, по-моему, портит исторический ландшафт Санкт-Петербурга, так вот, на этом месте был шведский город-крепость Нинштанс с 20-тысячным населением еще почти за сто лет до появления Санкт-Петербурга. Это, друзья, не версия и не предположение. Это историческая правда, которая отражена как в исторических документах на картах того времени, так и на современных Google картах И об этом, обо всем я рассказывал в предыдущем фильме интересно не правда ли ну так вот а теперь я хотел бы рассказать о том кронштадте который я увидел с группой туристов ну во первых мы добирались на этот остров по кольцевой автомобильной дороге и по дамбе которую построили прямо в финском заливе для связи кронштадта с городом и конечно в целях предотвращения наводнений которые раньше были обычным явлением для города Санкт-Петербурга и несколько раз представляли просто огромную опасность для жителей города. В самом начале экскурсии мы с туристами услышали громкую барабанную маршевую дробь и к нам приближались курсанты Кронштадтского кадетского корпуса. Это без пяти минут капитаны. У них давняя традиция – это вручение кортиков, то есть посвящение в капитаны э, с принятием присяги, разумеется, и обязательный молебный пост в морском соборе на Якорной площади. Все это я видел своими глазами. Поверьте, друзья, чувства радости и удивления от этой красоты переполняли меня и переходили в восторг. Это было просто здорово, ведь вот эти ребята выбрали одну из самых тяжелых и опасных военных профессий. Службу в морском флоте, на военных кораблях и подводных лодках. Да, Кронштадт сегодня это главная учебная военная база для будущих моряков. Посмотрите, какая у них великолепная форма. Когда я услышал о якорной площади, то вначале подумал, что там э, находятся какие-то якоря, но нет, я конечно ошибся. Вот посмотрите, сверху на этой площади виден огромный якорь. И главная достопримечательность всего Кронштадта – это морской собор. Я попробую вкратце рассказать о нем и показать фотографии, но только не подумайте, пожалуйста, что я обо всем этом знал и раньше. Я просто, как тот самый прилежный ученик, прочитал об этом и выучил этот исторический урок. И вот теперь об этом рассказываю всем вам. Ну так вот, Морской собор в Кронштадте это место особое. То, что это уникальный исторический памятник, и архитектурный шедевр Не вызывает никаких малейших сомнений Морской собор Николая Чудотворца А именно так он называется Самый крупный морской собор построенный в России Строили его в течение десяти лет С 1903 по 1913 годы В стиле в неовизантийском стиле Архитектором был Василий Косяков на самом деле этот собор чем-то напоминает собор Святой Софии в Константинополе. Сам собор строился как памятник флотоводцам, погибшим при исполнении служебного долга. Внутри собора черные мраморные доски с именами погибших матросов и офицеров. Есть также и белые мраморные доски, они расположены в алтаре. На них имена священников, служивших на кораблях, и также погибших во время корабельной службы. Главная достопримечательность храма – это витражи. Все они были повреждены во время войны, и их восстановили в начале 2000-х годов. Вот как раз во время молебна курсантов я туда и попал. И... И и, эх, как всегда, опять Ну, как всегда, опять не погода, не погода, ребята, а камера моя подвела. Фотографии-то остались, а все видео, сделанное там, просто испарилось. И самое главное, я так и не разобрался, по какой это произошло причине. Но для общего представления, все же материал кое-какой имеется. Ну и еще на якорной площади расположен памятник адмиралу Макарову У которого обычно по традиции будущие капитаны после молебнов фотографируются на память Ну вот так вот что такое Кронштадт. На этом, друзья, я прерываю свое путешествие и скажу только, что в следующем выпуске я попробую рассказать об Александро-Невской лавре, очень интересном месте в Санкт-Петербурге, где я тоже оказался впервые. Поэтому разрешите мне откланяться и, как всегда, напомнить всем вам о двух главных днях недели. Это вторник и пятница. Как всегда по вторникам вы встречаетесь со мной в формате видеожурнала где я рассказываю вам о всяких делах ну вот как сейчас а в пятницу я обязательно покажу вам что-то новое из музыки и многие из вас уже поняли что показываю я вам только либо свою авторскую музыку и свои песни либо песни других исполнителей но в своей аранжировке так что увидимся и услышимся Пока, друзья. Всех вам благ.